Обожаю аэрографию и приветствую всех своих единомышленников на моем канале. Подпишитесь, чтобы вовремя увидеть новые обновления, мастер-классы и прямые эфиры. Обязательно. Итак, мы начинаем. Я взяла трафарет Звезды из коллекции Космос и стала окрашивать. Вначале полностью окрасила голубой краской, далее чуть выше бирюзовой красочкой добавила нежный более темный тон взяла краску еще потемнее и еще ближе окрасила к краю трафарета и немножечко окантовала сверху черной краской теперь я беру паутинку заметьте я не снимаю трафарет и не бойтесь этого делать спокойно паутинкой через трафарет наносите ниточки геля. Паутинка от iq великолепно укладывается, при этом не смешиваясь друг с другом, вот такими линиями. Это очень простой дизайн. Вы можете трафарет убрать, а можете заполимеризовать в лампе вместе с трафаретом, потом паутинку с трафарета легче очистить. Ссылочки на краску и паутинку внизу в описании видео. Еще один мастер-класс и тоже с паутинкой. Кусочек трафаретной пленки укладываю на ноготок в любом положении, в котором вам захочется. Я сделала горизонтально, чуть выше середины. И еще один кусочек трафаретной пленки чуть выше, чтобы получить вот такой прямоугольник. Так как фон у меня не белый, я чуть-чуть подтонирую участок открытого ногтя белой красочкой, совсем немного. А теперь я взяла розовую пастель и большую часть этого участка запылила именно розовой пастелью. В край с правой стороны я взяла базовую краску темно-розовую и запылила еще немного. И добавила фиолетовый еще в самый самый край ну что теперь можно добавить и паутинку в этом случае я взяла белую паутинку от леонейл наношу полосочки стараюсь попадать именно в окрашенный участок именно этот дизайн легко выполнить даже новичку ну что, вам понравилось?